привет меня зовут вячеслав костенко и ты на канале о трейдинге на финансовых рынках сегодня я хочу сделать для тебя обзор терминала ситрейдер а именно его торговых функций не полностью всего интерфейса потому что это займет очень много времени я хочу сегодня сконцентрироваться непосредственно на торговых особенностях на том что я использую в своей торговле непосредственно я напоминаю что я торгую парный трейдинг и защищают свою позицию усреднением. Это значит, что для меня очень важно непосредственно средняя цена, которую я набираю по позициям. И от этого, естественно, будет зависеть, где будет выставлен Take Profit. Соответственно, обычный терминал, тот же MT4, мне не очень подходит, потому что, как ты знаешь, наверное, на каждый кросс, если ты набираешь на один кросс несколько позиций, то они не усредняются не становятся одной позицией по средней цене, а являются отдельными набранными позициями. Это, конечно, не критично, все это можно высчитать и самому ручками, так сказать, но это занимает дополнительное время, а как мы знаем, время это очень ценный ресурс, поэтому, естественно, я стремлюсь к максимальной автоматизации и упрощению процесса торговли. И как нельзя хорошо для этого подходит терминал Citraider, благо он доступен у большого количества брокеров и непосредственно сейчас у брокера с которым мы сотрудничаем это брокер Фибо групп поэтому давайте приступать и посмотрим что здесь интересного показывать функционал я буду на примере естественно дыма счета и сразу смотрим на левую часть терминала он кстати буквально несколько дней назад обновился до этого было все немножечко по-другому сейчас поговорю о основных функциях и первое это то что мы можем видеть у нас есть окно с кроссами валютных пар также у нас есть вкладочка вот watch List и есть вкладочка поиск ну собственно поиск мы можем производить и с листа это я думаю понятно что такое watch лист это лист обзора тех пар которые вы выбираете для себя по умолчанию здесь они, по-моему, находятся все. То есть я для себя отдельно ничего не выставлял, потому что основную часть я пользуюсь просто поиском. Если мне нужно найти какой-то кросс по британцу, допустим, по фунту, я вбиваю здесь фунт, и мне, собственно, появляется кросс, кроссы, которые идут с ним в одну или в другую сторону. Здесь с этого же окошка можно набирать позицию. Если мы нажимаем один раз, то у нас появляется окошечко по набору позиций, где мы выбираем размер лота где мы выбираем лимитным будет этот ордер и по какой цене мы его будем выставлять то есть видите как это все происходит здесь же можно добавить в новый watch-лист это все дело, открыть эту пару на графике, вот, пожалуйста, таким вот образом, ну, или же создать новый ордер, если мы на него нажимаем, у нас появляется вот такое вот окошко. Здесь покупку отсюда можно произвести моментально, грубо говоря, если мы нажмем еще один раз, у нас появится здесь, я так понимаю, это что такое, это что-то вроде стакана заявок, наверное, я не знаю, я этим не пользуюсь, поэтому особо для меня это не представляет. Так, окей основной момент это вот это вот окошечко которое мы открываем и что здесь интересного то что отсюда мы выставляем объем сразу который нам нужен и что очень тоже э, интересно и удобно то что можно сразу выставить тейк ну либо стоп лосс если вы пользуетесь стоп лоссом одной кнопкой при нажатии взятии позиции у вас выставляется тейк и стоп в том числе если вы пользуетесь одновременно и плюс к этому если вы допустим вбиваете данные какие то по тейку вот как у меня к примеру мне нужно при взятии позиции чтобы тейк выставлялся на 100 пунктов ну, такой, такой у меня план такой у меня торговый постоянно таким образом это не нужно будет переставлять постоянно оно будет становиться по умолчанию еще как вы можете здесь видеть мы можем выставить цену по которой нам нужно закрыть позицию баланс это процент от вашего депо который при достижении которого нужно выставить тейк ну и собственно при достижении эквивалента которого нам нужно чтобы тейк сработал это все у нас здесь появляется нажимаем разместить ордер ордер у нас размещается таким образом ну давайте это собственно сделаем нажимаем разместить ордер у нас ордер разместился пожалуйста ордер на покупку если нам нужно добавить к этой позиции та которая у нас взята мы что делаем мы не нажимаем здесь снова покупку как вы можете видеть, у нас еще здесь э, в правом окошке присутствует функционал непосредственно покупки по данному кроссу. Кросс, кстати, нужно выбирать дополнительно, потому что при открытии графика он автоматически не меняется на э, такой же. Поэтому с этим нужно быть очень внимательным, чтобы вдруг не ошибиться и не взять позицию по какой-то другой паре. Так вот, для того, чтобы добавить в позицию и тем, таким образом получить усреднение цены, как это нужно мне. Мы просто-напросто нажимаем на данные позиции два раза или же на графике нажимаем с окна позиции, да, где у нас выставлены позиции. Вот видим, что у нас сейчас набран объем 4000. И для того, чтобы нам снова добавить к позиции, допустим, ну, к примеру, у нас там цена от нас ушла, и нам нужно добавить еще не 2000, а допустим, нам нужно добавить 3000 еще к позиции. Так вот, таким образом, нам не нужно выбирать здесь 3000 объема для того, чтобы добавить, потому что в этом случае будет общая позиция уменьшена наоборот на 1000. Здесь вот написано «Закрыть 1К из 4». Нам нужно здесь выставить столько, сколько мы хотим добавить к позиции. У нас написано «Добавить 1К». Нам не годится, нам нужно 3К добавить к позиции, к примеру, таким образом. И, соответственно, здесь уже корректировать то, что нас будет интересовать. Ну, к примеру, нам нужен тейк не на 40 долларов, а на 20. Пускай будет на 30 долларов, к примеру. вот да? ну, Таким образом мы выставляем а, «Добавить 3К к позиции И, собственно, у нас увеличивается объем данной позиции. Вот он а, усредняется по цене и так далее. И тек, соответственно, тоже у нас переносится автоматически из того расчета, что мы выставили. Дальше. Если же нам нужно взять отдельный какой-то лот по данному кроссу, то мы уже обращаем внимание непосредственно вот сюда, в это окошечко. И, ну, я не буду сейчас останавливаться на лимит, нам на стопе, на стоп-лимите. Это все, я думаю, так без меня прекрасно понятно. Я беру всегда позицию по рынку и не заморачиваясь с этим. То есть, это не крипта. Здесь не надо ничего выдумывать. Берем по рынку и привет. Дальше нам допустим нужно взять отдельный лот они а усредненную позицию и допустим это должно быть там 10 как к примеру вот и отдельно take для, на, для нас нужен на 100 пунктов дополнительно окей покупка у нас выбрана значит нам просто нужно нажать разместить ордер мы размещаем ордер как, как вы видите ордер у нас появился дополнительно вот здесь здесь у нас получается все в куче вместе с усреднениями и здесь у нас отдельный ордер появился на 10 тысяч единиц по британцу против доллара по фунту против доллара почему-то британцы постоянно называем и соответственно отдельно у нас здесь и тейк появился вот он здесь присутствует а этот и у нас к позиции предыдущая которую я говорил перед этим в принципе с вот этим вот торговым функционалом все то есть Основной момент, на что нужно обратить внимание, это то, что при добавлении к позиции непосредственно нужно очень внимательно обращать внимание на вот эти вещи. То есть, когда вы хотите добавить, допустим, там одну позицию, одну тысячу или 001 лота, добавить объема просто в позицию, вам нужно четко читать то, что пишется вот при на самой кнопке собственно добавление либо оно будет закрывать либо оно будет добавлять это очень важно потому что можно ошибиться и закрыть нужный вам объем в минус и ну вы понимаете то есть это сулит потери поэтому внимательно к этому относитесь и в принципе будет все в порядке так по поводу торгового функционала в принципе я объяснял сейчас то, что нужно конкретно мне и то, что возможно нужно людям, которые присутствуют в моем торговом сигнальном канале. Кстати, о торговом сигнальном канале хотел бы вам сейчас сказать. Он, мы запустили торговый канал по сейчас по валютному рынку и в ближайшем времени сделаем по Форексу. Это сигналы для торговли на припарном трейдинге. Вся информация в принципе будет по ссылочке в описании, если вам интересно, переходите. Канал этот абсолютно бесплатный, до сентября месяца. Вы можете его протестировать вдоль и поперек, понять, интересно вам это или нет, какую он дает доходность, удобно ли вам торговать таким образом или нет, после чего вы можете принять решение, оставаться вам с нами или нет. Ссылочка на него будет в описании. Как вы можете видеть, то что количество сигналов достаточно большое и на данный момент, по крайней мере, то есть мы в такой фазе рынка находимся, когда она дает возможность еще заработать и очень много очень много появляется вариантов непосредственно для торговли также если вам интересно какие же результаты может показывать данная торговля вы можете также перейти по ссылке в описании на мой торговый блог, который я веду непосредственно по торговле на Форексе и здесь я выставляю ежедневные отчетности по заработку, который, что там получается заработать, какие закрываются сделки сколько там доходности идет и так далее и тому подобное. В общем, это все-все-все здесь описано если вам интересно, пожалуйста, буду рад вас здесь видеть. Дальше, непосредственно по самому по Ситрейдеру еще что хотел бы сказать. Ордера история. Хорошо здесь подобрана непосредственно история по закрытым сделкам и удобно она отображается, не нужно там никуда идти, формировать какой-то отчет, все в принципе собрано так достаточно внимательно. Наверное, на этом я и закончу данный обзор, потому что все весь функционал охватить в одном видео невозможно, оно затянется на несколько часов, наверное. В этом видео я рассмотрел непосредственно торговые возможности, то есть как взять позицию, как добавить позицию, как усреднить позицию. И выставление тейк-профитов, соответственно, стоп-лосс делается ровно так же по аналогии. На этом, друзья, у меня все. Большое спасибо за внимание и до новых встреч. Пока!